В этом году со стороны власти имущие какие-то сильные нападения на природные ресурсы, что удается отстоять живым щитом из людей, сжигают по-тихому. Жизнь показывает, что мы не особо способны защитить природу. Можно ли как-то магически бороться с этим, не давать уничтожить природу или это естественное движение, мы отдельно, природа отдельно. Нет, коллега, мы не отдельно и природа не отдельно. Дело в том, что вот эти нападки, рукотворные нападки, о которых вы упомянули, это знаете, такой синдром Герострата, я ухожу и пусть за мной горит все. Поэтому здесь, конечно, надо защищать, и грудью защищать, и магически защищать, пишите иронические формулы, окапывайте территорию, просите богов, призывайте духов места. то есть всеми магическими инструментами, которыми вы владеете, защищайте территорию со словами нам здесь жить. И да, понимаете, это война. Это война между уходящей старой системой и приходящей новой, которые старая система, конечно, не хочет уступать место, но понимая, что это неизбежно, она как синдром Герострата, пытается за собой, что называется, сжечь все мосты. Финансовую систему развалю, леса спалю, воду отравлю, что еще сделать, воздух тоже отравлю на всякий случай, людей убью. Иногда бывают и такие дикие совершенно дикие результаты. Но это бешенство старика, который не знает, кого еще с собой забрать, только из принципа, потому что обидно очень. Деритесь, бейтесь за свое, детей защищайте, дети уязвимы. Помните, что земля здесь всегда на вашей стороне. Первый и главный закон. Детеныши должны выживать. Под этот закон вам любая помощь вам любая сила, только крикните мать, только скажите детей обижают, и вы сразу же почувствуете, как она в вас вливается, как она дает вам все ресурсы для того, чтобы детей защитить и землю отстоять. Боритесь, потому что мы очень долго жили в состоянии, и за нас все решат. Больше двух тысяч лет мы живем в таком состоянии, и, по-моему, пора уже как-то извиняться перед землей за то, что мы позволили в свое время так поскудно с ней поступить.